Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас! Знаете, почему я такой счастливый? Потому что я размышляю, и то, что я думаю, знаете, это слово, которое я нашел, хочу поделиться с вами. Тогда вот, что пришло мне на сердце. Написано так. Тишайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. И вы знаете, когда я читаю вот эти стихи, я вспоминаю о всех вас, кто слушает меня сейчас, потому что я знаю, у меня абсолютная уверенность, Дух Святой внутри меня подтверждает, что когда мы делаем эту передачу, много людей, они отпали от веры или падают сейчас, остывшие люди, которые без церкви. Но все, могу сказать, большинство, может быть, не все, но большинство людей, они живут в тяжелых моментах. Не знаю, проблемы это личные, семейные проблемы, здоровые проблемы, финансовые. Какие бы ни были проблемы, я знаю, множество людей на самом деле искренние. Они искренние, но они разочарованы, упали. Тогда я моментально про вас вспомнил. Вспомнил, и я когда готовился делать эту передачу, именно о вас я думаю. Но сейчас, друзья, Дух Святой, Он пробудил меня, чтобы обратиться к вам. Я не знаю, кто слушает, но одно я знаю, что Дух Святой, Он говорит и не ошибается. Я уверен, что вы слушаете сейчас, и вы, может быть, устали, разочарованы, у вас даже не было желания утром душ принять и собраться, пойти на служение. Вы еле-еле поднялись, еле-еле проснулись. Тогда, может быть, вы, те, кто сейчас ошиблись или упали в вере, остыли, такой холодный сейчас, знаете, как ледышка тогда. Почему это произошло? Потому что Однажды, в момент вашей жизни какой-то, вы разочаровались или огорчились, или расстроились, или, может быть, на что-то обиду затаили. Может быть, даже на Бога самого вы встретили какую-то проблему тяжелую и не ждали этого, не были готовы тогда. Дух Святой, когда говорит, чтобы мы утешались надеждою. Вы знаете, надежда дает надежду. Надежда дает нам возможность ждать. Надежда – это когда ты ожидаешь. И у нас есть вот эта возможность утешаться или радоваться этой надежде. Что-то маленькое возможно, но надежды достаточно иногда для того чтобы знаете иногда маленькая спичка на высохший лес сжигает так и это маленькая надежда не будьте грустным не будьте разочарованным знаете не допустите чтобы эта маленькая надежда внутри вас она потухла нет Потому что вера, она мудрая. Вам нужно веру с мудростью использовать. Если, например, я буду всегда обращать внимание на то, что я чувствую, понимаете, или не чувствую, я буду потерян, но Библия учит нас утешаться, радоваться надежды и добавляет. В скорби будьте терпеливы. Бог знает, Дух Святой понимает, что все... Все, сто процентов, все те, кто имеют веру в Господа и Иисуса Христа, все эти люди, даже все человечество, даже если не верит, проходит через скорбь. Но в чем разница? Почему одни люди проходят через скорбь и себя убивают, и не выдерживают? Потому что нет надежды. Нет надежды на что-то. А, Ай, лучше убью себя, так человек думает. Но тот, кто имеет надежды, имеет немножко веры. И этого достаточно иногда, не нужно огромной такой веры. Иисус сказал, если ты будешь иметь веру с горчичное зерно, будешь двигать горы, тогда здесь написано, даже если маленькая-маленькая надежда, есть шанс ей утешаться, радоваться, потому что она, это надежда, может зажечь огромный огонь, такое, знаешь, полами огромное внутри тебя может загореться. Я верю, это произойдет, потому что Дух Святой, Он прикасается к вам и утверждает это внутри вас. Но то, что касается скорби, в скорби будьте терпеливы. Тогда тот, кто атеист, проходя через скорб, не выдерживает. Но кто верит, даже хотя бы немного, чуть-чуть, если вера есть, какая бы ни была маленькая, неважно, во что ты веришь, там, ты католик там, или там, э, иудей, мусульманин, евангельский, неважно, какая там религия у тебя или церковь какая, важно следующее, все мы проходим через скорби, все люди. Но те, кто имеют хотя бы немного надежды внутри себя или веры внутри себя, без сомнения, имеют силу и способности быть терпеливы в этой скорбе, Потому что скорбь – это, это что-то прекрасное. Например, как погода, знаешь, иногда ты смотришь небо, Синяя, высокая, огромная. А вчера, может быть, было одни тучи, которые дождь давали. Тогда, понимаешь, погода, буря, рано или поздно все закончится. Также и так скорби. Скорби сегодня будут, но завтра они прекратятся. Сегодня у тебя, может быть, все плохо, но завтра все это прекратится. Один день бывает плохим. Другой день бывает нехорошим, скорби, проблемы, трудности. Наша жизнь, вы знаете, Бог, Он не дал нам в жизни такой ковровую дорожку, красный такой ковер, чтобы мы ходили за Иисусом по этой дорожке. Нет, мы не ходим в нашей жизни по этому ковру красному. Ни в коем случае мы встречаем камни, мы встречаем на нашем пути вот эти шипы, множество проблем. Но иногда у нас все хорошо, вы знаете, счастливы мы. И мы будем так жить в скорби или без скорби. Мы будем встречать разные ситуации, потому что во время скорби, когда ты живешь э, в трудный момент, благодари Бога, потому что ты живой. Мертвый, например, он не проходит через скорбь. Уже определенная его судьба навечно. Душа навсегда ушла. А вы, те, кто в скорбе вы живой. Если вы живой, это значит завтра ты будешь счастлив, завтра ты будешь смеяться. И смеяться от того, что прошла эта скорбь, которая была какое-то время назад. Это то, что с нами происходит. Например, вы знаете, сколько я прошел скорбей, преследований, издевательств, сколько лжи, сколько оскорблений, сколько людей... Меня называли разными неприятными словами. Вы знаете, вы лучше меня это знаете. Но смотрите, сейчас, слава Богу, все это издевательство, вся эта скорбь, которая, вы знаете, эта боль, она, она прошла. Я спокойный, у меня мир. Но, помимо прочего, Бог дал мне, знаете, что? Опыт. Опыт. Я могу с вами говорить, вы те, кто проходите сейчас через какие-то скорби, я тоже через них прошел. Вы знаете, что я проходил через тяжелые вещи. Вы знаете это о том, что со мной делали средства массовой информации, эти э, новости фейковые, но я здесь... Понимаете, в чем только меня не обвиняли, в чем только меня не пытались обвинить. Я даже сидел, но сейчас я прошел все это. И смотрите, сейчас я улыбаюсь, счастлив. Я смотрю назад, и я говорю, насколько Бог Он велик, Он сохранил и защитил меня в эти моменты. Знаете, я был, конечно, грустным, печальным. Глаза мои не были веселыми. Это было тяжело не было сияния в глазах, лицо было таким очень и очень унылым. Это, это так, это мы понимаем. Скорб это скорб, Но она не навсегда – это скорб, Она не бывает вечной. Иисус, наш Господь Иисус, прошел скорб, Но это не было в течение всей Его жизни. Нет. У Него... Были моменты, когда он был осужден, когда его казнили, когда его пронесли в жертву, когда он страдал душой своей, и это было отвратительно, ужасно. Он, он говорил, душа моя скорбит смертельно. Мы знаем, что мы проходим скорби, но мужайтесь, он сказал, я победил мир. И нам он говорит, я с вами, я победитель, я с вами. Тогда, если у вас хотя бы капелька небольшая там внутри, огонек, искра есть, услышьте голос Божий и будьте внимательны к нему. Вы пройдете через все эти скорби. И в итоге вы выйдете в это спокойное море, где можете плыть без переживаний. И тогда написано, «Утешайтесь надеждой, радуйтесь надежде. в скорби будьте терпеливы». Вы знаете, терпение – это что-то очень тяжелое. Но я не говорю, что это невозможно, потому что если Бог просит, чтобы мы были терпеливы, значит, мы можем. Бог не просит ничего, что мы не можем сделать. Тогда в скорби будьте терпеливы, и в молитве постоянны Будьте всегда в молитве. Чтобы молиться, вам нет необходимости там, вставать на колени специально, что-то делать. Нет, достаточно просто проснуться, если вы, например, спали. Или даже вы можете Лежа, если не спите, молиться. Я иногда делаю так. Я всегда в молитве, всегда думаю, и говорю, Господь, да милость мне Твою. Я делаю мою личную молитву. Я постоянно э, на связи с Богом, постоянно у меня есть контакт с Ним, эти отношения, я в Его присутствии. Когда я не молюсь, я тоже в Его присутствии, конечно, всегда. Но когда... Я, может быть, не молюсь, но я думаю о нем. Понимаете? И о чем я вам хочу сказать? Истина в том, что мы должны в молитве быть всегда постоянными. То, что мы хотим, то, что мы желаем. Ну, конечно, множество людей, через проблемы проходя, через трудности, они делают это из-за своих ошибок, если ты в грехе живешь. Это вот ошибка. Как ты можешь мир иметь? Сам Бог говорит прямо, что нечестивым нет мира тогда. Люди, которые совершают эти ошибки, и они не посвящают себя Богу, не имеют отношения, они без мира будут жить. Это то, о чем мы будем говорить на служении всегда. Знаете, я буду передавать мир на служение, я буду давать людям мир, который есть у меня. Тогда посмотрите, и могу сказать, хотим вам передать и делиться тем миром, миром, который у нас есть. Если вы верите, вы на служение придете и получите это благословение, тогда... До завтра, друзья, пусть Бог всех вас благословит во имя Иисуса Христа. И, э, как мы уже говорим, у нас всегда есть что-то новое для вас, это именно на видео или на других наших платформах, всегда что-то новое есть для вас, пусть Бог вас благословит. Аминь.